Добрый день. Ну вот, прошла реперная точка, 20 декабря. Все думаю, что у нас такое произойдет. Но, оказывается, к нам гости. По идее, это они должны были выйти 30 декабря и там по 11, то есть на праздники забирать тех, кто уже не готов дальше развиваться. А тут, я смотрю, выпускают тяжелую артиллер... артиллерию, так скажем. Хоть я вам рекомендовал там Аркадия, но у меня некоторые сомнения идет, что он все-таки работает на Матрицу. Если раньше он максимум говорил, что 17-герцовые, то сейчас якобы 55-герцовые демоны. Ну что ж, то есть потихоньку они пытаются пугать, пугать, пугать. Ну что, встретим, встретим. Конечно, я понимаю, что они идут за нашими друзьями в кавычках, но в любом случае, то есть... При выходе или при входе к нам, то есть дубинка это по башке как минимум получить, я думаю, заслуживают они этого, чтобы, грубо говоря, пришли и ушли за теми, где, чтобы раз, разгольной жизни-то тут как бы мало не показалось. Если вдруг будут пытаться к вам приставать с намерениями уничтожить, то без проблем можете уничтожать. А так разрешаем на данный момент, чтобы они просто тут не гуляли, хотите, все что хотите, то и делаете, то есть хотите там хвосты поджечь, то есть все что угодно. вопрос пускай пройдутся, но так скажем не парадным маршем а с некоторыми, так скажем, ну не потерями, а ну да потерями, чего там хвост подожгли, либо еще что-то, то есть чтобы им не было повадно, они то видите Давно не выходили, тут решили прогуляться Ну что ж Встретим, встретим На автомате я ставлю, что все, кто при выходе То есть наша задача, это все равно рано или поздно Потом заблокировать любой выход их из темных миров Без дела, так скажем По пустякам, или как говорится На сафаре, чтобы они не выходили Ну, на данный момент я сделал такое Что все, кто выходит, получают дубины по башке Либо между рук Или как там им понравится а так, помощь, все говорить, благодарю за помощь, конечно, но основная ваша помощь это вот расширение пространства, которое вот вы держите, потому что я смотрю, многие уже замечают, что вот эти круглые, так скажем, пятна, которые на территории России появились, то есть их становится все больше и больше, они расширяются. Наша задача как раз их расширить до полного, ну, другого говоря, пересечения друг с другом, и чтобы уже этим, как бы, темным не было, так сказать, разгульной жизни на этой территории. Ну, так скажем, покуражимся. Самое главное, это еще не основная битва, поэтому можете просто поучиться о данных. Единственное, что я всегда говорю, если вам угрожает жизнью, и здоровью тогда можете уничтожать. А так просто можете, грубо говоря, морду дать, поджечь там или еще что-то. То есть на ваше усмотрение. То, что выходить там в астрал, ну это тоже некоторое запугивание может. То есть смотрите сами. То есть это вы, ваша задача. То есть кто предупрежден, тот, значит, этот самый. То есть может просто неожиданная атака быть и все. То есть, грубо говоря, и выходя в астрал должна быть защита какая-то. То есть какой вы владеете. То есть это ваш, на ваше усмотрение. Поэтому игра только начинается. То, что сейчас они вышли как-то непланово получается. То есть я так подразумеваю, что вот тот демон, который ну, с моей точки зрения ушел туда, то есть они его, так скажем, не приструнили, а как загнобили, что он, типа, сдался так за безбоя. Ну вот эти выходят, видимо, на бой. Так что, ну дадим им просраться. Все. И самое главное, то есть вот эти три дня будут. Сейчас они вот эти тяжелые выйдут, наверное, сейчас пока пехота выскочила. А в течение двух дней вот эти тяжелые могут переходить. То есть сегодня получается 21-22. в 23-м, грубо говоря, основная масса пойдет. Ну и самое главное еще хотел бы праздник с 24 на 25 это наш праздник, когда Приматей принес огонь людям, единственный Бог, который в принципе безвозмездно помог без всяких, так скажем ну так от души сделал некоторый Золотой век предлагаю в этот день с 24 на 25 в полночь зажечь костры у кого есть возможность тем более я смотрю уже на следующий год запрет даже вводят наружек костров, даже на дачных участках, на своих же территориях. Ну, так скажем, некоторый праздник, который придуман, может быть мной, но может забыть давно. Ну, если нету возможности костров зажать, зажгите свечи с 24 на 25. Все, я думаю, все будет хорошо. То есть вот это есть, то есть, грубо говоря, дать в некотором плане, ну, не бой, это не основная еще битва, это так. Ну, но... Когда в вот 90-х, допустим, бандитам давали отпор сразу, то получалось, что в следующий раз они уже аккуратно лезли. А когда сразу сдавались многие, то потом было очень тяжело от них отбиться, даже уже при других обстоятельствах. Так что и в любом случае на драйве, хотите тяжело поете песни, ор, тоже нам помогает. Так что главное, как говорится, Радостно, счастливо и спокойно. То есть соблюдайте спокойствие. Все, я Русь. Благодарю.